Теперь я хотел бы поднять такой вопрос, как поручить ли управление профессионалам своим деньгами или управлять самостоятельно. Давайте взвесим все за и против. Во-первых, управляющая компания берет денег за управление. И это минимум 1-3% в год. Мы смотрели на истории на 50 лет, как изменяется, насколько растет рынок. И 3% каждый год отдавать, это не представляете, какая получается огромная сумма. Помните, мы смотрели через 50 лет, во что превращается там обед в ресторане за 1000 рублей. Он превращается иногда в миллионы рублей, то есть вырастает в тысячу раз. А 3% это просто будут фантастические деньги, которые у вас могут забрать ваши управляющие. А вот наличие индексных ETF позволяет практически бесплатно следовать за рынком. И плата здесь уже 0,03%, как мы посмотрим в некоторых фондах Vanguard. При этом вы покупаете реальные активы, вы покупаете реальный бизнес. Пусть он, это не какой-то точный бизнес, а это бизнес в целом какой-то страны. И рост обусловлен именно ростом бизнеса. То есть вам здесь уже не нужно выбирать, хорошая эта компания, плохая. В среднем бизнес растет. И поэтому выбирая бизнес, который, то есть 500, скажем, берем мы 500 американских компаний. Здесь всегда лучший из лучших. Какие-то компании могут и обанкротиться, выйти отсюда. Но мы смотрели, индекс все равно рос. Вот все эти периоды кризисов, когда рынок падал, какие-то компании вы из этого бизнеса и вы навсегда оставались в прошлом. Но другие компании занимали их место, и вы все равно вкладываетесь, по сути, тогда в другие компании. То есть вам здесь уже важно, что вы участвуете, самое главное, в развитии экономики, в развитии бизнеса. И ваша частичка у вас в кармане через вот эти акции и фондов Самое главное, что никто не застрахован от ошибок управляющего. Есть много живых примеров, я их приводил, и у меня, например, на личном опыте, когда ЮниАстромбанк и его якобы управляющие профессионалы в кавычках слили все мои деньги. Вот пример управления. То есть вы отдали деньги управляющим, а ваши деньги слили. После этого я уже сдался зарок, что своими деньгами я буду управлять самостоятельно. Хуже и лучше, но по крайней мере я сам буду отвечать за свои действия. Кроме такой есть важный момент, что в крупных в компаниях всегда спасают крупных жирных клиентов. И вряд ли вы будете являться этим топом самых важных клиентов, ради которых компания будет в первую очередь спасать в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств. До вас дело дойдет в последнюю очередь. Если вы обанкротитесь, самое главное, что управляющая компания не отвечает за ваши деньги. и Не гарантирует их сохранность. Да, ошибся управляющий. Вот будет весь ответ. Да, мы его уволили. Но ну, вам-то от этого не легче. Уволили управляющего, который слил все ваши деньги, честно заработанные за долгие годы. Поэтому управление, самостоятельным, управление своими деньгами самостоятельно имеет огромные преимущества. Кроме того, повышается ваш уровень самооценки. Это деньги, которые вы заработали сами, а не какой-то дядя из управляющего фонда. Ну для этого вам потребуется качество, о которых я говорил. Дисциплина, желание финансовой независимости – и нужно время, чтобы вот этот бизнес, который вы покупаете, успел вырасти. Чтобы вы не попали в вот эти кризисные ямы, когда рынок падает. Наоборот, этим обстоятельством надо воспользоваться для еще покупки дополнительных долей в бизнесе. Так поступаю я. И вы тоже можете самостоятельно управлять своими деньгами. А данный курс вам в этом поможет. До встречи в следующих уроках.